Привет, с вами интернет-магазин Keramis. Сегодня мы познакомим вас с коллекцией виниловых обоев на флизелиновой основе Happy Dreams от фабрики Касадеко. Данная торговая компания возникла в 1996 году как бренд французской фабрики Texdecor, Decor, которая изначально специализировалась на создании тканей и виниловых покрытий для внутреннего рынка Франции. Воодушевленная первым успехом команда Casadeco развила свой творческий потенциал и быстро завоевала популярность в ряде европейских стран. Сегодня руководство бренда очень внимательно следит за тенденциями рынка. Дизайнеры компании регулярно разрабатывают новые коллекции, анализируют тренды дизайна интерьеров, искусства и моды и работают в тесном сотрудничестве со всемирно известными дизайнерами и художниками. Новая коллекция фабрики Happy Dreams – это на 100% обои для детских спален. Во французских семьях редко воспитываются более одного-двух детей, поэтому ребенок – это воплощение долгих грез, и родители очень трепетно относятся к своему долгожданному чаду. Неудивительно, что дизайн и графическое оформление данного каталога вобрали в себя все, что так необходимо маленькому человеку. Легкие светлые цветовые тона благотворно повлияют на сон и общее состояние ребенка. Узоры и принты обоев яркие и разнообразны. Рассматривая их, ребенок отправится в необычное и красочное путешествие, полное фантастических историй, белых медведей, дружелюбных крокодилов, милых китов или загадочных фламинго. Разнообразие цветовых решений поможет воплотить в жизнь самый смелый дизайнерский проект. Обои пастельных оттенков с четким рисунком, мелким узором, напоминающим ситец, придадут интерьеру воздушную легкость весеннего Прованса. Коллекция обоев Happy Dreams не имеет возрастных ограничений и прекрасно подойдет как для девочек, так и для мальчиков. Уютная, словно колыбель, Данная линейка обоев поможет создать в комнате ребенка атмосферу нежности и заботы. Фабрика Косодеку обладает современными производственными мощностями, что весьма благотворно сказывается на качестве продукции. Вся продукция бренда отличается превосходными техническими характеристиками и отменным исполнением. Обои выполнены из натуральных материалов, не имеют запаха и абсолютно безопасны для здоровья. Полотна долго не теряют свой первоначальный вид. Они практически не выгорают от солнечного света, не меняют форму и хорошо держатся на стене. Размеры рулона стандартные. Ширина 53 см, длина 10 метров. Обои не размокат, а как следствие не деформируются, благодаря чему становится довольно просто произвести очень качественную поклейку помещения. Стыки между полотнами при поклейке практически не видны. Экологически чистые элитные обои коллекции с Happy Dreams идеально подойдут для родителей, которые хотят создать неповторимую атмосферу в детской комнате.